Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Трейдинг и его ведущая сестра Григорий. Сегодня мы посмотрим кое-что интересное. Розничные продажи алкогольной продукции с 2010 года снизились на четверть 25%. В натуральном выражении сокращение составило 73,5 миллиона декалитров. Это очень и очень много. Это, наверное, хорошо, что наши люди перестают пить. Однако посмотрим, как это отражается на акциях компаний, торгующих и производящих алкогольную продукцию вот у нас есть Абрау Дюрсо кстати, если кто не знает то Абрау Дюрсо это российская торговая марка если вы думаете, что это иностранная вина, то нет, посмотрите на просторах YouTube есть ролик генерального директора этой компании и Абрау Дюрсо никогда не было зарегистрировано как торговая марка, оно встречалось просто в произведениях наших писателей. И вот по замыслу авторов уже существующей торговой марки было на основе этих произведений сделана регистрация торговой марки для увеличения маркетингового спроса. Как мы видим, с 2012 года Абрао Дюрсо ёкнулось до 100%. 36,5 а, рублей и где-то в этом же промежутке пребывает что это значит нашло ли дно как говорят на РБК данный инструмент нашел ли дно рассмотреть практически невозможно тут сплошная плоскость и вообще-то вот это все движение говорит о том, что будет еще снижение стоимости акции данной компании здесь пока делать нечего инвестировать здесь тоже смысла нету вот этот вот гэп там был какой-то промежуток в торгах я не знаю с чем он связан в свое время когда это все дело начинало торговаться я даже подумывал инвестировать в абраудер уж слишком шибко все развивалось в тот момент но когда я вышел на рынок, да, то тут котировок не было просто. И потом организовался такой огромный гэп, который меня насторожил. И, собственно, в эти акции пока входить смыслом я не вижу. Второй претендент на рассмотрение это Белуга, группа компаний Белуга. Она находится в неком боковике на двух месяцах, хотя аллигатор уже начинает отрисовывать ну, и снижающуюся тенденцию, и повышающуюся одновременно. Да, вот здесь вот вроде как на месяце разворачивается индикатор аллигатора и вроде как хочет пойти вверх. Посмотрим, что это такое. Вот это вот движение восходящее, как оно себя ведет в недельном графике, если мы его открываем, то да, здесь индикатор АО направлен исключительно вверх, здесь был горизонт и опуск. Значит, что это все может из себя представлять? Это может представлять волну вниз. А импульсное движение вниз, да, потому что вот первое направление импульсного движения бар закрылся с нижним закрытием, то есть, скорее всего, все это а импульсные движения вниз, и это не что иное, как волна А, Б и С здесь надо смотреть, закончилась ли С волна по индикатору АО она еще не закончилась, то есть, по идее, тут может быть некий кратковременный рост здесь же аллигатор растет индикатор а тоже растет собственно дивергентных баров еще нету какое-то время инструмент будет явно отрастать и как только он отрастет мы будем смотреть что с ним будет дальше по моему Личному убеждению это может быть направленное движение вниз. Хотя не исключен момент, что вот это вот все было частью невидимой начальной первой волны. Да? Это первая волна, это ее коррекция Во второй волне. Здесь начинается какое-то восходящее движение. Ну, просто кто как смотрит хотите а считайте так, хотите а считайте эдак. В любом случае здесь надо ждать коррекции и после этой коррекции входить в длинные позиции. При условии того, что коррекция не зайдет за минимум вот этих волн. Если коррекция зайдет за минимум этих волн, значит это уже не коррекция, а импульсная волна вниз. И тогда просто надо будет менять направление своих позиций и действовать в другом режиме.